С днем рождения, поздравляю я тебя с днем рождения, Дачи радости желаю На твоем пути, сияет свет любви. С днем рождения, поздравляю я тебя.